Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас видео инструкция о том как собрать ПК, подробная, детальная, со всеми тонкостями и нюансами и максимально рассчитанная на новичков. Тут надо сказать что это уже третья версия такой инструкции за ближайшие 4 года, предыдущая уже набрала миллион просмотров, но мир меняется, меняется мой подход к некоторым вещам, какие-то моменты в предыдущем гайде не были показаны, а где-то имелись мелкие косяки с моей стороны, поэтому я решил обновить данный видеогайд. И думаю, что с учетом того, что в этом месяце вы просто заполонили мне личку просьбами подобрать вам комплектующие для ПК, то видеоинструкция будет для вас актуальна как никогда, дабы собрать свою ласточку в новом 2021 году. Но перед началом видео сразу небольшой дисклеймер оговорка. Во-первых, это видео о том, как собрать ПК, а не о том из чего. Все то же железо, что вы сегодня увидите, просто как в сказке наскребено по сусекам моей квартиры. Это не какая-то конкретная сборка под какие-то конкретные задачи, под какого-то клиента. Это просто демонстрационный стенд, назовем это так. Да, на удивление, получился неплохой игровой ПК, как вы увидите в дальнейшем, но это не было самоцелью. Конечно же, ссылки на все комплектующие будут в описании, но лишь в информационных целях. Во-вторых, друзья, многие люди пишут, мол, вот ты показываешь все на топовом железе, а дешевое железо, мол, собирается по-другому Это абсолютная чушь, друзья Все современное железо, начиная примерно с 2010-2012 года, собирается плюс-минус аналогично Единственное, чем отличается дорогое железо, это в некоторых аспектах удобство сборки Более удобные корпуса, более удобные модульные блоки питания, лучше крепление кулеров и так далее и тому подобное да, за удобство приходится платить, все кто ездил в плацкарте, думаю меня поймут Ну и в третьих, данная инструкция будет в ряде моментов, как я и сказал, отличаться от предыдущих Поскольку мой подход к ряду вопросов за два года поменялся Поэтому эту версию я предлагаю считать более правильной и отражающей мое текущее мнение и мои текущие знания Итак, поехали Начинается сборка ПК, конечно же, с подготовки материнской платы. Первым делом нам нужно установить на нее процессор. И у Intel и AMD этот процесс несколько отличается. Я покажу вам оба варианта. Начнем показывать, пожалуй, с Intel, а на сборку сделаем уже на AMD. Итак, у Intelских процессоров с задней стороны размещены лишь пятна контактов. На нем нет ничего, что можно было бы прям легко повредить. Он по большей части гладкий, как попка младенца, поэтому его можно смело брать в руки, не боясь, что вы что-то там поломаете. Не роняйте, не царапайте, не загрязняйте, и все будет хорошо. Все же самые хрупкие элементы у Intel располагаются на самой плате, это так называемые ножки, очень хрупкие, тонкие мелкие контакты и с ними нужно быть предельно осторожным дабы не погнуть, на подъемке вы увидите как они выглядят вблизи крупным планом, именно поэтому они прикрыты вот такой вот черной крышкой, чтобы их защитить. Итак, чтобы установить процессор от Intel нам нужно для начала открыть фиксирующую рамку, мы отводим в сторону и поднимаем вверх вот эту вот лапку Черная крышка и металлическая фиксирующая рамка Поднимутся наверх вслед за ней Далее нам нужно правильно сориентировать процессор Чтобы установить его нужной нам стороной Если мы посмотрим на процессор То мы увидим у него в уголках вот такие вот вырезы По обеим сторонам также у нас имеется ключик в нижнем левом углу в виде треугольника, который служит нам дополнительным индикатором. Если же мы посмотрим на сокет, сокет это гнездо в материнской плате под процессор, то мы увидим два вот таких вот выступа по бокам. И также увидим ответный ключ в виде такого же треугольника. Здесь он выполнен в виде вот такого вот нарисованного орнамента. Я думаю, друзья, что вы уже догадались, что нам нужно сделать. Нам нужно совместить выступы с прорезями и совместить наш треугольник на процессоре и плате. После чего осторожно опустить процессор на свое законное место. Самое главное тут не помять ножки, никакого воздействия силы тут не нужно. Просто опускаем процессор на место и под силой тяжести он окажется там, где нужно. Итак, процессор размещен, теперь опускаем нашу крышку с рамкой и с помощью лапки сначала заводим под вот этот вот винт, затем опускаем лапку вниз до конца и заводим под вот этот металлический выступ. Напускается лапка туго, но не пугайтесь, так в принципе и должно быть. В итоге вы увидите, что защитная пластиковая крышка, скрывающая ножки сокета, отпадет сама собой. Вуаля, процессор у нас установлен и зафиксирован металлической рамкой в своем гнезде. Но это, друзья, что касается процессоров от Intel. Что же до компании AMD, то тут все так же, но наоборот. Но AMD все самые важные элементы, то есть уже упомянутые ножки, находятся непосредственно на процессоре. И с ними нужно быть предельно осторожным, дабы не погнуть, ибо ремонт будет не самым простым и дешевым занятием. Также, как вы видите, у процессора по бокам нет никаких вырезов, как те, что мы видели у компании Intel вопрос, а как же нам его правильно сориентировать? На самом деле достаточно легко Ибо как и у интела в нижнем левом углу у AMD имеется треугольничек Соответственно если мы обратимся к нашей материнской плате То на одном из углов разъема мы также увидим аналогичный треугольник С этого ракурса его не видно, но на подсъемке будет показано Итак, чтобы правильно установить процессор от AMD Нужно обратиться к вот этой металлической лапке Мы ее поднимаем и как вы видите она у нас открывает Ну и при необходимости закрывает систему крепления процессора в гнезде Когда лапка будет вверху Сокет, то бишь гнездо процессора Открыто Ну а мы совместив наши ключи и треугольники Можем поместить процессор вовнутрь при этом ножки с обратной стороны процессора должны попасть в отверстие в сокете. Все делается очень легко и непринужденно, без какого-либо давления. После этого мы опускаем нашу лапку, тем самым закрывая крепление и фиксируем процессор в гнезде. Вуаля и готово. После установки многим может показаться, что процессор относительно платы стоит как-то боком. Но не пугайтесь, друзья, такова задумка компании AMD, хотя пути ее неисповедимы. С процессором разобрались, под солба вытерла вам жена, теперь переходим к оперативной памяти. Модули памяти устанавливаются вот в такие вот длинные разъемы, которые находятся на материнской плате, обычно справа от процессора. Итак, как же установить модуль? Первым делом мы открываем защелки крепежа. Они могут быть как с одной стороны, верхней, так и с обеих сторон. В сути дела, это абсолютно не меняет. Каждый модуль памяти, друзья, имеет снизу вот такую вот прорезь, которую принято называть ключом. Разъемы же на самой материнской плате имеют ответную часть в виде вот таких вот выступов. И логика тут такая же, как и в случае с процессорами. Нужно совместить прорезь и выступ. Соответственно, мы берем наш модуль. Смотрим, что его прорезь и выступ у нас совпадали. И затем вставляем его в разъем строго перпендикулярно плате. И давим посередине или давим с двух концов до тех пор, пока ключи у нас не защелкнутся. Вуаля, все готово. Таким же образом устанавливаем и остальные модули. Но вы спросите, а в какие из четырех разъемов вставлять модули памяти? Если у вас один модуль, друзья, то в общем случае он вставляется относительно процессора во второй разъем. Первый второй. Если у вас два модуля памяти, то относительно процессора на них вставляются во второй и четвертый разъемы. Это нужно, чтобы заработало так называемый двухканальный режим работы памяти. Если у вас четыре модуля, то соответственно заполняются все разъемы. Для всех, кто особенно в танке, на многих материнских платах, даже наносят инструкцию, в какие разъемы модули вставляются первыми. Так что есть вот такая подсказка. Но это, друзья, общий случай. Есть материнские платы, где нет принципиальной разницы, будете ли вы ставить два модуля во второй и четвертый разъемы или в первые и третий. На платах же с 8 разъемами так называемые HEDT профессиональные high-end desktop платформы. Порядок установки вообще другой, его вы сейчас видите у себя на экране, и я здесь останавливаться особо не буду. Более детально о том, куда вставляется то или иное количество модулей на конкретно вашей материнской плате, вы можете, как ни странно, изучить в инструкции к вашей материнской плате. Не поленитесь этого, пожалуйста, сделать. Ну а мы после того, как память установлена, ставим M.2 SSD накопитель, если он, конечно же, у вас есть. На плате может быть несколько M2 разъемов и возникает резонный вопрос в какую же ставить? По факту это зависит от того какой M2 SSD вы держите у себя в руках. И во все 2 SSD бывают двух типов, высокоскоростные которые поддерживают шину PCI и у которых скорость чтения или записи выше 600 Мбайт в секунду и также есть медленные M2, использующие шину SATA со скоростями соответственно до 600 мб в секунду обычно в районе 500, 550 Отличаются они также имеющимися на них прорезями ключами. На высокоскоростных одна прорезь М-ключ. На современных медленных М2 SATA SSD, две прорези M и B-ключ. Итак, когда вы определились, что у вас в руках, в нашем случае по прорезям и скоростям понятно, что это высокоскоростной М2 SSD от Samsung с поддержкой PCI-Express 4.0. Определяемся, куда это можно воткнуть. Каждый разъем на плате может поддерживать только PCI, только SATA SSD, ну или оба данных формата. Эта информация есть как в инструкции, так и в спецификации платы на сайте производителя. Итак, у нас плата B550 Aorus Elite V2. Заходим на сайт производителя, заходим в спецификацию, часто она называется не спецификация, а характеристики. И ищем тут информацию о M2 разъеме. Итак, как мы видим, первый разъем, а что тут идет от процессора, имеет у нас поддержку обеих форматов, APCI и, и SATA. У второго разъема в целом аналогично, то есть тоже оба формата. Но заметьте, у B550 Aorus Elite заявлена поддержка PCI-Express 4.0, однако поддержка есть только у первого разъема. Соответственно, если вы купите накопитель на PCI-Express 3.0, можете вставлять в любой, все равно будет нормально работать. Если купите на PCI-Express 4.0, то только в первый, ибо во втором разъеме скорости будут ограничены. Ну а для всех, кому сложно воспринять эту информацию и сложно в этом разобраться, а я уверен, что будут и такие, и это нормально, есть более простой способ. Ставьте M2 SSD в тот разъем, что ближе к процессору. Если вдруг не будет работать, то снимите и переставите ниже. Да, это займет больше времени, но отнимет у вас меньше нервов и меньше будет головной боли. Итак, куда крепить определились, давайте разбираться как крепить. Первым делом снимаем с разъема радиатор, если он есть. Я для этих операций с м 2 использую маленькую крестовую отвертку с крестом PH 0. Откручиваем винт и после этого снимаем радиатор. Немного приподнимаем его и сдвигаем в бок. Под радиатором вы видите стойку, которая будет крепиться нашим 2 SSD-накопитель. Рядом с ней мы видим отверстие с подписями 80, 60, 42, 110 и так далее. Это размеры SSD-накопителей. Стандарт сейчас 80 мм. Если крепежная стойка стоит не на этой отметке, значит ее нужно открутить и переставить на отметку 80. Или же в принципе установить, если вы ее не видите. Значит она где-то лежит в комплекте с материнской платой. Стойка также имеет насечки под отвертку сверху, так что проблем с ее откручиванием и прикручиванием в целом возникнуть не должно. Откручиваем стойку и переставляем ее на отметку 80. После этого берем наш SSD накопитель и вставляем его в разъем. Как это собственно происходит? Разъем у нас имеет выступ наподобие того, что мы видели на оперативной памяти. Если же мы посмотрим на наш накопитель, то увидим у него прорезь. Их нам и нужно будет совместить. Совмещаем и под небольшим наклоном вставляем SSD в разъем, слегка, конечно же, надавив. Затем опускаем накопитель вниз и фиксируем его к стойке с помощью винтика. Где взять винтик спросят некоторые. Он идет либо в комплекте с материнской платой в отдельном пакетике, либо же уже вкручен в стойку, как было на данной плате, его нужно просто предварительно открутить. Далее мы крепим радиатор, он у нас имеет специальную липкую термопрокладку, которая будет соприкасаться с SSD для отвода тепла. освобождаем термопрокладку от защитного слоя, я этого делать не буду, ибо мне после съемок все это разбирать, и ставим радиатор обратно, прикручивая также винтом. вуаля, SSD накопитель тоже установлен. И да, есть ряд умных в кавычках граждан, которые докапываются до наклеек на SSD, полагая, что они как-то ухудшают теплоотвод. Такие выводы рождаются из незнания и глупости, ничего более. Во-первых, на многих SSD накопителях наклейки сделаны на базе медной подложки и прекрасно отводят тепло. Во-вторых, их снятие влечет чаще всего потерю гарантии, так что делать этого не стоит ни при каких обстоятельствах. И да, канал хайтек недавно проверял этот миф и подтверждал, что никакой разницы с наклейкой или без в целом нету. Ну а мы друзья, идем дальше, следующий шаг это установка крепежей для кулера центрального процессора, это удобнее сделать пока плата находится снаружи, а уже сам кулер установить в конце сборки. Итак, что тут важно понять, видов кулеров бывает бесчетное множество и крепежи у них конечно же отличаются, показать и рассказать обо всех просто невозможно. Но это друзья вопрос не принципиальный, ибо на каждый кулер конечно же есть инструкция производителя, где Показано, что, куда и как крепить. Причем инструкция дается под разные сокеты, то есть под разные материнские платы. Если вы чего-то не понимаете, просто вбейте на ютюбе установка такого-то кулера. Часто даже сам производитель дает подробную видеоинструкцию, что и как делать, что куда крутить. Как ставить боксовые кулера Intel AMD, то бишь кулера, идущие в комплекте с самим процессором, я показывал в двух предыдущих версиях видео. Ссылки на точные тайм-коды будут в описании, так что можете посмотреть. Сегодня же я продемонстрирую установку типичного, или можно сказать среднестатистического кулера среднего сегмента на примере нового кулера AS500 от компании DeepCool. Я бы сказал, его крепление достаточно типовое для современности. Итак, на платах AMD для установки необходимо для начала открутить вот эти вот пластиковые элементы Они нам сегодня не понадобятся У AMD крепление кулера идет к вот такой вот металлической пластине бэкплейту, которая идет вместе с материнской платой если же мы берем платы от Intel массового сегмента, то там обычно такой пластины нет и производителя кулера зачастую ложат свою, в виде вот такой вот крестовины бэкплейта. Но друзья, вне зависимости от того, о какой пластине идет речь, следующим шагом обычно вкручиваются стойки или крепежные барашки. Поверх них размещаются направляющие, которые также фиксируются барашками Вуаля, все готово Сам кулер будет крепиться к двум имеющимся выступам Плюс-минус такую же систему крепления, кстати, вы встретите на многих кулерах среднего, предтопового и топового сегмента ну вот, собственно, и все, друзья. Материнка подготовлена и готова к установке. Пришло время подготовить корпус. Для начала нужно установить вот такую вот металлическую заглушку. Она идет в комплекте с материнской платой, и, как вы видите, она имеет множество прорезей. Это прорези под разъемы задней панели вашей материнской платы. Здесь мы видим три маленьких круглых отверстия под разъемы аудиоустройств: микрофона, наушников, колонок. Их может быть также 5. Или 6, не суть важна. Важно, что эти разъемы всегда у материнских плат находятся снизу. Это легкий способ правильно расположить эту самую заглушку. Итак, мы заводим ее с задней стороны корпуса и вставляем, сильно надавливая на углы до щелчка, пока она не встанет на свое законное место. Для этого порой приходится приложить определенные усилия. Однако, друзья, надо отдать должное, что прогресс не стоит на месте, и у многих современных плат среднего и топового сегмента таких заглушек нет. Они зачастую сразу интегрированы в саму заднюю панель, как, например, на нашей плате. Так что в нашем случае ничего устанавливать заранее не нужно. Производитель о нас уже позаботился. Ну да ладно, теперь переходим к установке платы. Мазеринская плата не просто прикручивается к корпусу, она устанавливается на вот такие вот стойки, именуемые в простонародье пеньками. Каждый пенек с одной стороны имеет резьбу, которой он вкручивается в плату, а с другой стороны отверстие, куда и будет закручиваться винтик, фиксирующий нашу материнскую плату в корпусе. Винтик обычно выглядит вот таким вот образом, с характерной плоской шляпкой и скантиком, но не всегда, бывают на самом деле исключения, например в корпусах от Big White используются совершенно другие модели винтов. Как стойки, так и винтики идут в комплекте с вашим корпусом, поэтому более точную информацию, что и чем крепится, можно узнать из инструкции к корпусу, если она конечно же есть. Итак, наша материнская плата имеет отверстия для крепления и под каждым из них в корпусе должна быть установлена эта самая стойка. Многие производители уже о вас позаботились и вкрутили стойки заранее, но это не всегда бывает так. Порой стойки идут в отдельном пакетике, а-ля, вкручивайте сами. В таком случае нужно сначала примерить плату внутри корпуса и определиться, где нужно установить стойки, но затем их крутить и только после этого продолжить установку Платы. Итак, когда наши пеньки на месте, мы заносим плату вовнутрь корпуса И тут самое важное сделать две вещи Во-первых, наша задняя панель материнской платы должна встать на свое законное место Но во-вторых, отверстия на материнской плате должны совпасть с отверстиями на наших пеньках Этот момент я решил показать более детально Мы двигаем плату до тех пор, пока отверстия на плате не совпадут с отверстиями на пеньках но ну а Затем прикручиваем все это дело винтиками. Обычно тут имеется порядка 9 точек крепления. Вуаля, наша материнская плата установлена и еще один этап нами выполнен. Следующим этапом займемся установкой накопителей. Есть у нас вот такой вот достаточно бюджетный половиной дюймовый SSD накопитель от компании NeTag. 480 гигабайт всего за 4000 рублей. Вот тут вы можете видеть его разъемчики для подключения. Именно его мы будем устанавливать в наш корпус. В нашем корпусе P400A от Fantex имеется две вот такие вот салазки по 2,5 дюймовые жесткие диски или SATA SSD. Мы берем одну из таких салазок. У нас тут быстросъемные крепления на болтах с резиновыми шайбами. Но в вашем случае вполне вероятно придется ее откручивать. Итак, вот она наша салазочка. Имеется у нее по бокам 4 отверстия для крепления нашего SSD накопителя. Они находятся сверху и также снизу с обеих сторон. И соответственно сейчас мы будем прикручивать к ней этот самый накопитель. Мы берем наш накопитель от не так И располагаем его таким образом чтобы, когда салазка будет установлена Наши разъемчики располагались Снизу, чтобы мы могли Подключить питание и кабель Для передачи информации Вот таким вот образом Следующим шагом, друзья, мы совмещаем Отверстия на салазке и ssd накопители Берем винтик Обычно такой же, как тот, что мы использовали При креплении материнской платы И все это дело прикручиваем Друг к другу. Должно получиться как-то вот так. И да, друзья, я хочу сказать вам, что не обязательно крепить SSD на все четыре точки. Достаточно закрепить его здесь и наискосок с другой стороны. Двух точек крепления более чем достаточно. SSD не имеет никаких движущихся частей, не вибрирует и крепить его на все точки нет никакого смысла. Главное, чтобы он просто не болтался в салазке. Теперь мы берем его и помещаем обратно. У меня, как я и сказал, быстросъемные крепления, но вам вполне вероятно придется прикрутить пару болтов. Далее мы крепим 3,5-дюймовый жесткий диск. Вот так вот он выглядит, как и SSD имеет вот такие вот контакты, и при его размещении в корпусе эти разъемы должны быть ориентированы к нам, чтобы мы могли потом к ним подключиться. Как же и куда он устанавливается? В нашем корпусе имеются вот такие вот быстрозрывные салазки. В некоторых корпусах они могут выглядеть просто как металлические или пластиковые пластины, Соответственно, нам нужно разместить диск в них таким вот образом, чтобы разъемы для его подключения были направлены к нам, чтобы мы потом могли подключить нужные кабели. Обычно салазка имеет просто отверстия по бокам, ибо это просто кусок металла Но в данном случае, как вы видите, тут есть вот такие вот быстроразжимные крепления Но это на самом деле, друзья, не принципиальный вопрос В любом случае у салазки есть вот такие вот отверстия, 2 или 3 штуки Соответственно на жестком диске они также присутствуют И наша задача их совместить и прикрутить диск салазки с помощью болтов совмещаем причем делаем это конечно же с обеих сторон все болты для крепления идут у нас в комплекте с корпусом разных производителей они разные где-то используются даже прорезиненные элементы для гашения вибраций эту информацию ищите в инструкции к вашему корпусу ну а в нашем случае у нас быстрозажимные элементы в виде вот таких вот пластиковых крепежей диск при этом в отличие от SSD накопителя вибрирует так что его желательно крепить очень хорошо на всей имени имеющиеся точки крепления, чтобы было меньше шума при его работе. На некоторых салазках, кстати, крепление идет не сбоку, а снизу, но это вопрос опять-таки не принципиальный, думаю, как прикрутить одну железку к другой, вы уж разберетесь. После этого, друзья, легко и непринужденно помещаем салазку вовнутрь. В некоторых корпусах крепления не быстросъемные и ее придется также прикрутить. Вуаля, и все готово. Следующим этапом, друзья, мы устанавливаем блок питания. Что же он из себя представляет? С одной стороны вентилятор, который находится вот тут вот под решеткой... Он засасывает свежий воздух, а выходит горячий нагретый воздух уже через решетку сбоку. Она у нас обращена конечно же наружу корпуса и здесь мы также видим разъем питания для подключения компьютера непосредственно в розетку. Также тут есть тумблер включения-выключения нашего ПК и на нашем блоке от Сисоника есть также кнопка пассивной или активной работы уже упомянутого вентилятора. Но друзья она есть не на всех блоках питания. И у вас ее вполне вероятно может не быть С противоположной стороны, которая находится внутри корпуса Мы видим разъемы для подключения кабелей питания Которые пойдут к конкретным устройствам Итак, как же блок питания располагается непосредственно в компьютере, то бишь в корпусе? В старых корпусах было популярное верхнее расположение, когда блок питания засосывал воздух изнутри корпуса и выдувал его наружу. Но постоянно росло тепловыделение как процессора, так и видеокарты, и весь горячий воздух от них шел наверх, проходил через блок питания, нагревал его, так что от этого расположения в современных корпусах было решено отказаться. Теперь вы встретите его только на дешевых или офисных решениях. Сейчас же все чаще используется нижнее расположение, которое также имеет два варианта. В первом варианте воздух засасывается из-под днища корпуса и выдувается наружу сзади. В корпусе мы видим отверстие для вентиляции и фильтр, так что все будет нормально, воздух будет проходить, а пыль будет задерживаться. Это хороший вариант, самый распространенный, но имеющий одно ограничение. Если у вашего корпуса низкие ножки, или вы будете ставить его на ковер с длинным ворсом, то лучше такой способ не использовать, а разместить блок питания вот так, вентилятором вверх, при этом воздух будет засасываться не из-под днища, а изнутри корпуса. Единственное, что такой способ лучше использовать, когда корпус не имеет кожуха вот тут вот сверху блока питания, иначе кожух может мешать притоку свежего воздуха. Наш корпус стандартный, с нормальной высотой ножек, и мы будем размещать блок питания классическим способом с забором из-под днища. Ну а с обратной стороны у нас будут идти кабели для подключения, на них мы должны остановиться поподробней. Итак, как вы видите, данный блок питания у нас модульный, то есть у него все кабели отстегиваются Есть также полумодульные блоки, где кабель материнской платы и процессора обычно подключены, а остальные кабели вы подключаете или нет по своему разумению Ну и также есть немодульные блоки питания, где все кабели подключены, убрать их нельзя и они торчат вот тут вот огромной колбасой такой Такие блоки питания не очень удобны, особенно при монтаже в рамках небольших корпусов, ибо непонятно, куда девать, куда прятать неиспользуемые кабели для ненужных вам устройств. В нашем случае с модульным блоком питания возникает же иная проблема. После того как мы установим наш блок питания на свое законное место, мы поймем, что между салазками под жесткие диски и самим блоком питания остается очень мало места. Толстая рука взрослого человека тупо не пролезет, поэтому в случае модульных блоков питания кабели нужно подключить заранее, И сделать это после установки будет крайне проблематично. Но перед этим нужно понять а Какие же кабели нужны и в каком количестве Вы это поймете дальше по видео Когда мы будем подключать устройство Вы сможете посчитать Сколько и каких кабелей будет нужно Именно вам Что же касается самого процесса установки Блока питания То он достаточно банален У блока питания как вы видите Имеется 4 отверстия для крепления Мы будем устанавливать его Как я и говорил вентилятором вниз Так что переворачиваем блок питания вверх тормашками вот таким вот образом и заводим его внутрь корпуса при этом плотно прижимаем к задней стенке. Для крепления блока питания используются вот такие вот шестигранные винтики с шестигранной головкой. Они обычно идут в комплекте либо с корпусом либо с блоком питания. Соответственно мы совмещаем отверстия в корпусе с отверстиями на задней части блока питания и все это дело прикручиваем четырьмя винтами. В принципе, работа не пыльная, не думаю, что у вас с этим возникнут какие-то проблемы. Теперь, когда большинство комплектующих установлено на свои места, давайте разбираться с кабелями. И да, мы пока не ставим ни кулер, ни видеокарту, ибо они будут мешать прокладке кабелей. Их мы поставим уже в конце. Первым делом мы будем подключать кабель питания процессора. На материнской плате у нас имеется вот такая вот колодка, обычно в левом верхнем углу нашей материнской платы, Данный разъем 8-пиновый, то есть в нем 8 отверстий и 8 штырьков контактов. На старых материнских платах он может быть в 2 раза меньше, то есть 4-пиновым, то есть 4 отверстия, 4 штырька. На современных новых платах может быть наоборот, то есть наравне с одной 8-пиновой колодкой может находиться такая же вторая на 4 или 8 пинов, то есть на 4 или 8 контактов. Соответственно в данной колодке нам и нужно будет подключить кабель питания процессора от нашего блока питания. Итак, кабель питания процессора выглядит вот таким вот образом. У него есть один коннектор с обозначением PSOU, который подключается в наш модульный блок питания, соответствующую колодку. Соответственно, если у вас блок питания не модульный, его у вас не будет, он будет неразрывно связан с блоком. Второй конец имеет вот такой вот двойной коннектор с обозначением CPU, который мы и будем подключать в наш разъем. Он у нас состоит из двух четырехпиновых частей, но в вашем случае может быть объединенным. Сверху он имеет вот такой вот зацеп, с помощью которого и будет удерживаться в разъеме. У разъема, кстати, есть ответная часть в виде выступа, так что при подключении все это дело должно защелкнуться. Если вам нужен 8-пиновый коннектор, то мы соединяем две 4-пиновые части вот таким вот образом, чтобы зацепы совпали посередине У вас, конечно же, кабель питания будет заходить с вот этой вот задней стороны корпуса, вы будете его пропускать через отверстие в корпусе, дабы скрыть ненужные провода Соответственно мы берем наш коннектор, чтобы крепежи и зацепы были вверху И вставляем в нашу материнскую плату, пока все это дело не защелкнется Но ну, а остатки кабеля прячем, чтобы они не портили внешний вид И да, сразу отвечу на частый вопрос Во-первых, вам скорее всего интересно, что же делать, если у вас две 8-пиновых колодки Ну, логично, что нужно будет использовать два кабеля если у вас нет двух кабелей, то скорее всего вы немножко ошиблись с выбором блока Но это не критично, если у вас две 8-пиновые колодки, а кабель с разъемом только один То подключаете в любую из двух Если у вас одна 8 на вторая четырехпиновая колодки, на кабель опять-таки только один То подключаете 8 часть, а четырехпиновая остается пустой во-вторых, спрашивают, как с помощью 8-пинового коннектора подключить, скажем, 4-пиновую колодку. Для этого используется только правая часть кабеля, левая остается невостребованной. Сейчас это снова актуально, ибо материнские платы часто имеют 8 плюс 4 пин питания, и вот с 4-пиновой частью возникают проблемы. Но возможны и обратные случаи, когда у вас 8-пиновая колодка, но блок питания старый. И многие спрашивают, можно ли запитать 8-пиновый разъем 4 пин кабелем, ибо другого просто нет. Да, друзья, можно, но он вставляется в правую часть разъема. Правда, вы должны понимать, что делать так в случае мощных процессоров с огромным потреблением или в случае разгона не следует, ибо возрастает нагрузка и нагрев кабелей, что не есть хорошо. Так что можно, но нежелательно. Следующим шагом после процессора нам нужно подключить питание материнки. Вот так вот выглядит разъем, находится он справа от оперативной памяти, он у нас 24-пиновый, то есть 24 отверстия с контактами. На старых совсем древних материнских платах вы найдете только 20 пин, на современных добавили еще 4 и разъем стал 24-пиновым. Будьте осторожны, ибо часто старые блоки питания имеют только 20-пиновые коннекторы и запитать ими новый 24-пиновый разъем материнки будет просто невозможно. Кабель питания материнки мы заводим с задней стороны платы. Выглядит он вот таким вот образом. Как вы видите, у него есть большая часть, 20 пинов и маленькая, 4 пина. Сделано это опять-таки для совместимости, как с новыми, так и старыми платами. И есть вот такой вот зацеп посередине. Соответственно, мы протаскиваем кабель и немного его разворачиваем, ибо на материнской плате под наш зажим имеется, конечно же, выступ, и они должны у нас совпасть. Выступ находится, как вы видите, вот тут И мы, собственно, вставляем кабель в разъем По-хорошему лучше, конечно же, придерживать материнскую плату Чтобы она не прогибалась Но если я это буду делать, то вам ничего не будет видно Поэтому я вставляю, так скажем, по-грубому Вуаля, и все готово На остатки кабеля мы протаскиваем за заднюю стенку И да, в случае модульного блока питания Вторая часть кабеля идет в колодку с обозначением MB То есть Motherboard, материнская плата на нашем блоке питания. Следующим шагом, друзья, подключаем питание жестких дисков и SATA SSD. Для этого используется вот такой вот кабель питания SATA, который имеет несколько плоских коннекторов с Г-образной прорезью. Они абсолютно тонкие, плоские, их трудно с чем-то спутать. В модульном блоке питания данный кабель подключается в колодку SATA Molex. И да, на один такой кабель можно подключить несколько жестких дисков или SATA SSD. Это нормально, никакой сверхнагрузки там просто быть не может. На жестком диске мы также видим вот такой вот длинный Г-образный разъем, так что мы просто совмещаем букву Г и вставляем коннектор до упора. Но это, друзья, лишь питание. Далее нам нужно подключить кабель, по которому у нас пойдет передача информации непосредственно между диском и материнской платой. Он имеет вот такую вот форму с двумя одинаковыми контактами на концах и имеет также Г-образную прорезь, но уже меньшей длины. И да, данный кабель поставляется не в комплекте с блоком питания, а в комплекте с материнской платой. На жестком диске мы видим также Г-образный выступ небольшой длины, и именно туда мы и будем подключать данный кабель. Вставляем его до щелчка. В моем случае кабель изношен и уже не щелкает, но это, друзья, не важно. Вторая часть кабеля у нас идет в материнскую плату, в колодку SATA. Данная колодка также имеет аналогичный Г-образный выступ и находится обычно в правой нижней четверти платы, вдоль ее края. Ее форма может быть разной, как вертикальной, так и горизонтальной, но принципиальной разницы это не имеет. Единственное, что на многих материнских платах при установке M2 накопителей, о которых мы уже говорили, часть из данных разъемов SATA может не работать. Поэтому обратите на это внимание, почитайте в инструкции, там все это указано. Вот как-то так, друзья, SAT SSD накопитель не так, у нас подключается аналогичным образом, то есть показывать это я не вижу никакого смысла. После этого, друзья, нам остается подключить переднюю панель нашего корпуса. От передней панели идет целый ворох проводов, давайте разбираться, что есть что. Для начала подключаем USB разъемы, USB на теле корпуса бывают разных версий, USB 2.0, USB 3, USB 3 Gen 2, он же по другому называется USB Type-C и у вас на корпусе могут быть как все разновидности, так и только некоторые из них. Каждый вид USB подключается в свою колодку на материнской плате. В какую вы также видите у себя на экране. Я сейчас этот момент еще подробно покажу. Также я подписал, сколько максимально разъемов будет работать от одной колодки. То есть, чтобы, например, запитать два разъема USB 3.0 на корпусе, нам хватит лишь одной колодки на материнской плате. То есть будет лишь один кабель. Итак, первым делом подключаем USB 2.0, и тут на самом деле вышел казус, ибо у меня нет ни одного корпуса и ни одного устройства с такой колодкой, поэтому тут пришлось вставить кусок из предыдущей инструкции. Итак, кабель от передней панели должен выглядеть вот так. Он имеет 9 открытых отверстий и одно глухое. Может быть подписан USB, а может быть и нет. На самой же материнской плате вдоль нижнего или правого края мы видим колодку, которая также обычно подписана USB и имеет 9 штырьков контактов и один пропуск. В нее нам и нужно вставить наш кабель и соответственно соединить таким образом, что пустое место на колодке совпало с глухим отверстием на разъеме. Думаю, что сложностей с этим быть не должно. Следующим шагом, друзья, подключаем USB 3.0. Тут все еще проще. Разъем вот такой вот длинный, также имеет множество отверстий и один глухой пин по краю. Также сбоку кабеля мы видим вот такой вот выступ. Как вы понимаете, на колодке под данный кабель как раз-таки имеется прорезь под данный выступ. Вот так вот выглядит сама колодка, находится обычно или по нижнему, или по правому краю материнской платы. И вот тут находится этот самый вырез. И также, как вы видите, у нее нет одного пина. Итак, мы совмещаем наш выступ и прорез на колодке и вставляем кабель до упора. Вуаля, и все готово. Никаких проблем это опять-таки вызвать не должно. Колодка же под USB Type-C выделяется на фоне всех остальных, как и кабель под нее. Кабель имеет выступ в форме буквы N, у которой одна часть несколько длиннее другой. Сам разъем имеет аналогичную прорезь. Вставить что-то не той стороной тут невозможно, просто не войдет, так что проблемы тут возникнуть не должно. После подключения USB подключаем звуковые разъем передней панели. Это разъем hd Audio. Он имеет 9 отверстий и одно отверстие глухое. Колодка под него находится обычно в левом нижнем углу платы. И у нее также 9 контактов штырьков и один контакт отсутствует. Совмещаем глухое отверстие и отсутствующий контакт и подключаем. Опять таки вставить не так, не поломав разъем, у вас просто не получится. Ну и последнее в передней панели. Это кнопки и индикаторы Это вот такой вот ворох мелких проводков Которые нужно подключить все они подключаются вот в такую вот колодку, очень большую, одну из самых больших, которая часто имеет обозначение F-Panel, то есть фронтальная панель, и находится обычно в правом нижнем углу вашей материнской платы. Первым делом подключаем кнопку включения, она подключается в верхний ряд контактов, в третий, четвертый слева. Сам кабель имеет обозначение Power PowerSW или просто SW, и он есть буквально у каждого корпуса, ибо без него просто никуда следующий подключаем кнопку reset sw она же просто reset кнопка перезагрузки тут надо сказать что она есть не у каждого корпуса на современных от нее отказываются зачастую за ненадобностью она подключается ровно под кнопкой включения то есть также 3 4 контакты слева но уже нижний ряд Далее подключаем подсветку кнопки включения. Обычно она загорается при включении вашего компьютера, но есть также не на всех корпусах. Это два вот таких вот контакта Power LED со знаками плюс и минус. И если в случае с кнопками включения и перезагрузки просто замыкаются контакты, и неважно плюс на минус или минус на плюс, то в случае подсветки это светодиод, и тут полярность важна. Плюсовой вставляется в верхний ряд самый крайний левый контакт, а минус, соответственно, справа от него. Ну и завершает все это дело индикатор работы жесткого диска. Может замечали, он периодически моргает, когда идет считывание или запись на диск. Это вот такой вот кабель HDD LED Он также имеет плюс и минус И тут это также важно Его мы подключаем ниже Power LED Плюс идет слева и минус соответственно справа На этом подключение передней панели можно считать законченным Более подробная эта информация есть у вас в инструкции к материнской плате Не поленитесь изучить этот момент Там в принципе все прописано После подключения разъема в передней панели мы займемся вентиляторами. Сами кабели вентиляторов выглядят вот таким вот образом и имеют 3 или 4 отверстия контакта. Каждый коннектор, как вы видите, имеет специальный пас выемку посередине, который позволяет правильно сориентировать коннектор в разъеме. Разъемы же под вентиляторы также могут иметь 3 или 4 штырька и вот такой вот зацеп посередине. И как вы видите, наша выемка должна совпасть с зацепом. Мы берем наш кабель и помещаем в разъем так, чтобы они совпали. Важно отметить, что совместимость тут и прямая, и обратная. То есть трехпиновый кабель можно подключить как в трехпиновую колодку, так и в четырехпиновую колодку, и аналогично четырехпиновый кабель совместен как с трехпиновыми колодками, так и с четырехпиновыми. Для современных материнских плат разницы тут особо и нету. Вдаваться в подробности и нюансы в рамках видео для новичков я не считаю на самом деле. И да, на материнской плате разъемы под вентиляторы могут быть подписаны по-разному. Вы можете встретить CPU-фан, разъемы для вентиляторов кулера-процессора, cpu Opt, то есть дополнительный разъем для кулера-процессора, SIS-фан или Chasis-фан, то есть разъемы под обычные корпусные вертушки, ну и также PUMP. он же w pump или aio pump и так далее, как его только не называют, но суть одна, это разъем под помпу. Mm. Cool и тут важно понять, что подключить вентиляторы можно в любые из указанных разъемов, однако помпу лучше конечно же подключать в разъем для помпы, ибо он имеет больше запас по силе тока дало питать прожорливую помпу в CPU Fan всегда желательно ставить вентилятор кулера процессора, ибо этот разъем регулирует обороты вентилятора исходя как раз таки из температуры процессора где данные разъемы чаще всего расположены на материнских платах, вы также видите у себя на экране. Также стоит отметить, что количество разъемов под вентиляторы на материнской плате на самом деле ограничено. На некоторых платах их всего 3 или 5 штук. Поэтому часто корпуса оснащают хабом разветвителем, в который можно воткнуть все корпусные вентиляторы, а уже сам хаб воткнуть материнскую плату одним кабелем в один разъем. Ну и также надо отметить, что встречаются вентиляторы, которые кроме трех или четырех пинового разъема имеют также разъем Molex. Этот разъем на них на случай, если на материнской плате не хватает трех или четырех пиновых разъемов. И в таком случае вентилятор можно запитать напрямую от блока питания с помощью вот такого вот кабеля с разъемами Molex. Правда, как вы понимаете, управлять его оборотами будет невозможно, он будет тупо подключен к блоку и тупо работать на полную. И поэтому использование его считается в современных сборках признаком дурного тона. Вот как-то так. Следующим этапом, друзья, мы подключаем подсветку, однако тут не все так просто как кажется, но если понять основной принцип, то подключение не вызовет у вас труда. Итак, допустим, есть у нас ряд RGB устройств, допустим, вентиляторы или какие-то RGB ленты или подсветка элементов корпуса, которые нам нужно подключить. И есть на самом деле два варианта подключения. Первый вариант предполагает, что вы хотите управлять подсветкой через материнскую плату, то бишь через приложение. Второй вариант это управление через какой-то физический пульт. Он может быть на кабеле, может быть дистанционным, ну или если мы говорим о подсветке корпуса, то это могут быть кнопки на корпусе для смены цветов и смены эффектов. Важно понять, что совмещать два этих варианта нельзя, то есть выбираете только одно И важно понять, что не все устройства оснащаются всем необходимым для сразу двух этих вариантов То есть вполне вероятно, что ваше устройство будет работать только от пульта или только от материнской платы Здесь все зависит от комплектации Итак, давайте разбираться сначала с первым вариантом, то есть подключением к материнской плате на нашей материнской платье есть два вида самых распространенных колодок для подключения подсветки. Это вот такая вот 5 вольтовая с тремя контактами и 12 вольтовая с четырьмя на некоторых платах от Gigabyte использовалась еще колодка VDG, однако ныне даже Gigabyte их не использует подключаемые к ним коннекторы выглядят вот таким вот образом соответственно на подключаемом устройстве должен быть один из этих коннекторов хорошо если он есть, но чаще всего подключаемое устройство имеет совершенно другие коннекторы например на моем RGB кулере от Deepcool это вот такой очень распространенный трехпинный. Разъем с ушками. Однако разные фирмы используют разные разъемы, часто несовместимые между собой. Например, у корсара это вот такие вот 4-пиновые коннекторы, на у Индермакса они вообще 6-пиновые. В общем, каждый рубит свое, и возникает вопрос: а как же их подключить к материнской плате? Для этого в комплекте должен быть вот такой вот переходник. Одним концом он подключается к RGB-устройству, на другом же конце имеется один из тех коннекторов которые можно подключить в материнскую плату. В моем случае здесь дается либо виде VDG, либо 5 вольтовый разъем. Соответственно, берем и подключаем. Я, как вы понимаете, буду подключать 5 вольтовый разъем в 5 вольтовую колодку. Очень важно, друзья, не ошибиться с напряжением. То есть, воткнув устройство, рассчитанное на 5 вольт, в колодку на 12, вы его скорее всего просто убьете. И также не ошибиться с контактами. Благо, контакты 5 вольт вольт и 12 вольт по которым и идет электричество как на кабеле так и на колодке всегда помечены или цифрой 5 или цифрой 12 или треугольником или буковкой v именно эти контакты на колодке и кабеле и должны совпасть у вас при подключении надеюсь что у вас это не вызовет никаких проблем ну и второй вариант подключения это подключение с управлением через пульт для этого также должен быть переходник в комплекте В один его конец подключается устройство, второй же конец запитывается от блока питания И да, зачастую подсветка подключается к кабелю питания SATA То есть тому же кабелю, что питает жесткие диски и SATA SSD накопители Как вы помните, он имеет длинные плоские коннекторы с Г-образной прорезью ну и также, друзья, в этой системе должен быть пульт, в моем случае это подсветка кулера процессора и она идет на проводе И да, друзья, если у вас несколько устройств RGB, то обычно для массового подключения, как и в случае вентиляторов, используют хаб, то бишь разветвитель он может быть как в форме вот такой вот коробочки, так и просто в виде кабеля с несколькими концами У каждого производителя хабы свои, под свои разъемы. Для всех, кому интересны подробности, я оставлю ссылку на вот такую вот статью Правда, она на английском, но тут есть картинки Где показаны варианты подсветок у разных производителей и варианты их подключения Ну и показано, как выглядят сами хабы Вот как-то так и да друзья на этом этапе лучше всего заняться кабель менеджментом, его после установки видеокарты и кулера процессора это все будет сделать крайне проблематично. Для тех кто не знает кабель менеджмент это раскладка кабелей в процессе которой вам придется перекладывать кабели, порой их отсоединять и вновь соединять, распутывать клубки и так далее. И как вы понимаете делать все это когда у вас установлены процессор и видеокарта и ваша рука не может пролезть к какому-то разъему на материнской платье крайне неудобно, поэтому лучше сделать основную работу именно сейчас, а кабели кулера и видеокарты докинуть уже потом. Итак, кабель менеджмент несет три важные цели. Во-первых, чтобы было понятно, что и где. Во-вторых, чтобы было красиво. Ну и в-третьих, самое важное, чтобы корпус у вас закрылся, то есть задняя стенка задвинулась. Тут вы видите в ускоренном режиме как это все происходит. Каждый заморачивается настолько, насколько ему хватит терпения. Я же дам вам лишь некоторые небольшие советы. Во-первых, обычно кабели питания процессора укладывают вдоль края корпуса. Особенно это актуально, если кабели короткие, ибо это кратчайший маршрут. Кабели, идущие к дискам, тоже порой достаточно длинные. Их неиспользованные концы можно спрятать, допустим, под жесткий диск. Если там, конечно же, есть незанятое место. Остальные кабели укладываются по центральному каналу и прикрепляются к корпусу стяжками. Длинные концы кабеля питания можно свернуть в моток и постараться разместить между блоком питания и салазками жестких дисков, также стянув стяжками. После этого остается лишь поправить все, чтобы крышка могла закрыться и вот вам самый примитивный кабель менеджмент. Ну а после укладки кабелей мы переходим к двум завершающим этапам. Далее у нас предпоследний этап это установка кулера, но перед установкой кулера нам нужно нанести термопасту, которая должна заполнить все микропоры на крышке процессора и днище кулера и улучшить передачу тепла между ними. Мы будем использовать простой дедовский способ с использованием обычного полиэтиленового пакета. Пасту будем использовать их 4 я в своих сборках использую в основном ее, хоть она и не из дешевых. Выдавливаю небольшое количество термопасты размером примерно с рисинку на процессор. После этого обертываем палец пакетом и начинаем все это дело размазывать. Все твердят, что пасты не должно быть много, забывая при этом, что если ее будет мало, то будет в разы хуже. Дело в том, что у хороших современных кулеров очень даже тугие крепления. И при их прикручивании излишек термопасты, если она конечно не дико густая, просто и легко выдавится наружу. А вот недостаточно. Так пасты кулер к сожалению компенсировать не может поэтому на это обратите внимание наш же способ нанесения обычно позволяет избежать этих двух крайностей и нанести плюс-минус средний слой Тут надо сказать, что если вы имеете дело с густой пастой, которая плохо размазывается, то крышку процессора, да и саму термопасту можно немного прогреть феном, дабы она легче наносилась. Главное при этом не получить люле от жены за использование фена. Такой способ показывал Валера с канала Digital Scorpion, ссылка будет в описании, при желании можете изучить. Нужно ли обезжиривать процессор перед нанесением спросят некоторые. Алды кричат что да нужно, однако никто тестов и сравнений не делал. Я думаю что разница по температурам, если и будет, то будет крайне несущественной. И делается это больше для удовлетворения внутреннего перфекционизма. Но если у вас есть лишняя водка в доме или спиртовые салфетки или какой-то другой обезжириватель, то можете протереть крышку процессора, главное не забудьте потом удалить все излишки влаги. После того, как наша термопаста нанесена, мы устанавливаем башлю кулера. Как вы помните, мы заранее установили крепление кулера, и у нас есть два вот таких вот штыря, на которые мы будем крепить наш кулер, ну а точнее его радиатор. И да друзья, я напоминаю вам, что на многих радиаторах кулеров имеется вот такая вот полиэтиленовая штука с надписью красный уорнинг для защиты подошвы от царапин. Не забудьте ее снять при установке. Итак, мы берем нашу башню, пристраиваем на место и закручиваем болты. Если крепление вашего кулера предполагает закручивание четырех винтов вместо двух, как здесь, то там важно закручивать крест-накрест, чтобы был равномерный прижим. Но при топовой и топовой модели кулеров обычно имеет двухточечную систему крепления, что делает перекос какой-то, обычно маловероятным. В любом случае сначала наживляем оба винта, и лишь в конце закручиваем их до предела. Следующим шагом, друзья, ставим на радиатор-вентилятор. Вентилятор крепится с помощью вот таких вот металлических скоб, которые идут в комплекте с кулером. Кабели питания и подсветки, при этом, если они есть, размещаются и прячутся снизу, чтобы они не портили внешний вид. Сами же скобы вентилятора нужно как бы натянуть на радиатор с двух сторон одновременно, пока они не зацепятся за отведенные для них пазы. После этого остается подключить кабель вентилятора к нашей материнской плате. Как я уже и говорил, вентилятор кулера процессора обычно подключают в колодку CPU Fan. Ну и заключительный этап, когда можно будет порадоваться, установка видеокарты. Ее мы будем уставить в разъем PCI-Express X16, причем обязательно в самый верхний, ближний к процессору. Вот такой вот длинный разъем с ключом. Ключ тут такой же, как и на оперативной памяти, его нужно открыть перед установкой. За данным разъемом находятся вот такие вот снимаемые заглушки. Нам нужно открутить ту, что находится под разъемом и следующую за ней. На некоторых дешевых корпусах их нужно выламывать, но в нашем случае тут есть винты и мы можем просто их открутить. Воля, 5 минут и все готово. Мы будем устанавливать вот такую вот красивую, но огромную по габаритам видеокарточку RTX 3070, модель Game Rock от компании Polit. Однако габариты в данном случае особо значения не имеют. Вот мы видим у видеокарты разъем с ProResume, которым она вставляется в материнскую плату. Ну а сбоку карты на торце мы видим разъемы для подключения монитора, которые должны, конечно же, смотреть наружу корпуса. И также вот такой вот металлический хвост, задача которого удерживать карту на месте. Данный хвост у нас пойдет вот сюда, в щель между материнской платой и стенкой корпуса. Соответственно мы берем нашу карту и осторожно опускаем в наш разъем до щелчка. Хвост видеокарты при этом, как я и сказал, заходит в щель между корпусом и материнской платой. Сейчас вы видите это с другого ракурса. После этого мы фиксируем видеокарту, прикручивая ее болтами к корпусу. В нашем случае это те же болты, что фиксировали заглушки. Закручиваем их в те же отверстия, где были наши заглушечки. Ну и заключительным этапом подключаем разъемы питания нашей видеокарты. Как видите, у нас тут два разъема. Они идут на 8 пин, то бишь на 8 контактов каждый. Но это не обязательно будет так. И на вашей карте их может не быть вообще, может быть один 6-пиновый коннектор, может быть один 8 или любые их комбинации в разном количестве На новых картах 3000 серии даже ввели 12-пиновые коннекторы, однако блоков питания с такими коннекторами пока что почти нет и под них нужны специальные переходники Данные разъемы питания могут быть как посередине карты, так и с краю, это не принципиальный вопрос. И как и в случае разъемов питания процессора, они имеют выступы, за которые должны будут зацепиться коннекторы кабеля питания. Для подключения видеокарты используется вот такой вот кабель питания с обозначением pci и -E, PCI-Express. Данный кабель имеет чаще всего два вот таких вот коннектора, каждый на 6 плюс 2 пина. То есть им можно запитать как 6 разъемы, так и соединив вот таким вот образом 6 и 2 пина, можно получить 8-пиновый коннектор. В нашем случае нам нужно их именно что соединить и вставить в видеокарту. Причем на коннекторе, как вы видите, имеется вот такой вот шип-ключ, который должен защелкнуться на выступе разъема. Он несколько отличается от того, что был на кабеле процессор, но смысл такой же Берем и подсоединяем сначала один коннектор, но вслед за ним другой Хотя порой они отчаянно не хотят лезть в разъемы И да, друзья, часто производители видеокарт или производители блоков питания Советуют подключать не так, что с одного кабеля запитывать два разъема А на каждый разъем кидать отдельный кабель от блока питания Вне зависимости от того, сколько на нем имеется коннекторов я могу вам по этому поводу сказать так, это желательно, да, но на деле во многом зависит от качества самого блока питания и качества и толщины проводов, ну и разумеется от потребления самой карты, так что я бы сказал да желательно, но нет не обязательно. Вот и все друзья, сборка закончена, если вы все делали по инструкции, не накосячили с выбором железа, то скорее всего все пройдет отлично и после нажатия кнопки включения ком засияет всеми цветами радуги. Ссылка на видео о том, что делать после сборки ПК, как его настраивать, будет, конечно, уже в описании. Ссылки на все комплектующие, которые использовались в видео, также будут в описании, правда, как я и сказал, только в информационных целях, ибо, как и оговаривалось ранее, это лишь демонстрационный стенд. И да, из-за нынешнего дефицита многих из этих комплектующих тупо еще или уже нет в наличии Поэтому я решил сделать подборку наиболее актуальных процессоров и материнских плат под них Как для Intel, так и для AMD Которые есть в продаже на момент выхода видео Думаю, что данная информация будет вам более актуальна и полезна Все ссылки будут даны в крупном отечественном магазине Link. Там достаточно большой выбор, адекватные цены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 Но если, друзья, даже после столь подробной инструкции вы боитесь собирать ПК, или если вам нужна помощь с подбором комплектующих, то вы можете обратиться ко мне, ссылка на группу ВКонтакте, а также Инстаграм будет в описании, там вы найдете актуальные цены, ну и собственно сможете со мной списаться. Вот как-то так друзья, с вами как всегда был Белыч, если видео вам понравилось, то лучший комплимент автору это лайк, подписка и конечно же колокол, там у колокола есть настройка, чтобы показывать оповещения о всех выходящих видео на канале, так что если вам это интересно, то обязательно нажмите. Всем еще раз спасибо друзья и удачной вам сборки вашего компьютера.